б твою мать, ты что делаешь, ты что делаешь, псих, б твою мать, <смех> блин, мне и смешно и страшно одновременно, потому что в 16 году то же самое произошло, ты опять пипаешь, да? Всем привет, с вами Лев, и как вы уже поняли, это новый дисплей под названием Время Хадкора, да, ребята? В принципе, я, как видите, в начале сам видео тут Херабина, прям на этой точке, и, в принципе, я даже не знаю, нужен ли тотем или нет, но, в принципе, думаю, пока что не нужен. На самом деле, у меня уже мурашки по коже, потому что только что записал первую серию, и я перезаписываю, потому что, ну, как-то мне не особо понравилось... Видео, которое я первый раз записал Ну а сейчас, в принципе, я опять испугался, да В принципе, как-то так О, откуда этот... Откуда эти факелы Окей, ладно В принципе, неважно э, Тут звуки громкие достаточно, Майнкрафта будут Поэтому, ребята, как бы не удивляйтесь, да В принципе, как-то так Видите, тут есть мод на Хероблина То есть, я решил совместить моды и хаткорные и страшные То есть, здесь можно будет и испугаться и как бы просто ходковано будет, и всякие изменения будут, все такое. В принципе, да, на нас тут уже нападают всякие зомби, все такое. Фух, ребята. В принципе, у нас тут сборочки 37 модов. И, в принципе, э, в шестнадцатом году как раз я записывал, как бы, ну, Хьябдин был, то есть э, мод на Хьябдин а вот этот же был установлен на эту же версию, на 1.7.10. Э, в принципе, объясню позже, почему на эту версию. Э, ну, вообще, все просто, потому что куча модов нету на новых версии, даже на 1.8 1.9 нету таких модов по типу и все такое короче есть мод от разработчиков Дивайнах pg это мод internal eastlass ну потому что я название сегодня меня путаю немножко поэтому извините я тут почитал в принципе как-то так окей, давайте это вот закроем да а, здорово зомби да в принципе на сухах все как жестко да Стоит, В принципе, у нас тут есть индикатор, видите, тут написано way easy, то есть очень легко это переводится. Ну, как вы видите, здесь ну, уже какие-то зомби нападают, то есть здесь на самом деле очень откорно даже в самом начале, но я так понимаю, то, что дальше будет еще жестче, еще откорнее, еще просто там жопа полная будет, как всегда, короче, да. В принципе, ладно, что-то рут все монстры. А что я делаю, если у меня уже есть кирка, Хорошо все-таки копать потому что каменная кипки к сожалению все-таки не попалась это конечно обидно но вот такая вот ребята фиговина произошла пошел оттуда ты ничего себе ага легко мне блин я со, с двух ударов умереть могу от монстров ну иди сюда зомбиар а давай ой боже ну это конечно было интересно прям в самом начале я прям реально не ожидал я прям так когда увидел сразу миллион хиабинов, только запустив них. Я прям вспомнил этот шестнадцатый год. В принципе, я думаю, я уже показал это как бы момент, ну, момент из видео, как я это все, Как это все было, да. Ну просто только в шестнадцатом году, по-моему, так на меня нападал, когда я мир создавал. Я уже думал, что я никогда такого не увижу. Ага, конечно. Да. Окей, здесь кроме Хеалбина есть и другие страшные моды типа крипипаста, не знаю, вы знаете ли вы этот мод или нет? Стеклоп Тут... не... 670 тп Спасибо. Я очень рад. Что? Стекло откуда-то? Окей, я помолчу. Видимо, все-таки тотем не нужен. Я, я не понимаю. это такое я так понимаю какой-то шанс такой дается, то что типа, ну, то что типа тотем не надо. Потому что иногда просто лагая. То есть ты без татем создаешь миг, звуков ничего вроде как нету страшных. И приходится татем ставить. Сейчас, я так понимаю, его вообще ставить не нужно, я ничего в настройках не делал. Так, а вот это, кстати, хорошо. О. Ух ты, это что за гоблин, блин? Да. Спасибо, гоблин, то, что у тебя тут на индикаторе написано, потому что я как раз забыл, как правильно. Это существо назвать было, да? Не, не собака же? Боже мой. Я думал, что это обычная коровка. Это коровка Хелбина. Нет, ребят, здесь уже потом не нужен будет точно. Есть отель для Хелбина, если что. Боже мой, меня уже насекомые пугают. Из мукрейшерса, блин. Фух. Жесть. Я буду тут, наверное, орать, визжать весь летсплей. В принципе, как-то так, да. В принципе, э, вообще, я раньше снимал же, как бы, let's Play и здесь будет, наверное, я буду как-то здесь по-другому себя вести, ну, в других видео я как-то себя по-другому себя, как бы... Эээ... -э по-другому из себя как-то. Боже, я сейчас просто за... не знаю, обосрусь, наверное, потому что я, блин, уже даже с... не могу сказать никаких слов, потому что. О, боже мой, не я... я. Я после, Я, я, я, я, я, я не знаю, сейчас просто. я сейчас зару просто. Я очень хочу заорать просто. Я не... Ой, боже. Сейчас. Я, блин, бояться если мне кажется. -ху -ху -ху -ху. Блин. Я после только что снимал. Сейчас у меня еще вечер, то есть у меня не просто там утро какое-то, то есть утром я особо не пугаюсь от Хелбина. Ну, то есть как-то не страшно, да, Типо там солнце светит, вот такое. А вот сейчас у меня уже да даже там, там темнее, да, у меня там темнее, плюс еще плохая погода. Окей. Там не особо, конечно, темно, но все-таки. Все-таки уже вечер, где-то часов, наверное, почти 8 уже. Надо успеть хотя бы сеть дверь заснять. А может быть, я одну уже вообще, мне кажется, одну я и только и засниму. Так, что-то долго ломается, ладно. Фух, ребята, достаточно интересное начало. Блин, а вещи же забрать, точно. Давайте быстренько сейчас, быстренько вот так вот сделаем. Я, верстак, чтобы осталось, я вот так вот сделаю. Фух, они пропали. Кстати, неплохая тактика, то есть, типа, если сразу трипокнутся, они тут будут, если что. Пошел отсюда. зомбяна. На... Вс ⁇ не залезет никто. Ни один зомби не залезет, ребята. Боже мой. У меня уже нога текается. Вы понимаете, до чего этот хеобин меня довел? Тут еще есть мод на плачущего ангела. Вс ⁇ такое. То есть, у реально страшно. Интересно, а вот эта собака... А, не это, видите, 26 хп. Тут отличие по хп очень большое. То есть... У одного моба тут 70, у другого, блин, 200. То есть, тут, тут реально интересно. Э, по-моему, тут почти с каждым днем у каждого моба будет хп расти. То есть, у, у, цикл... у обычного циклопа, по-моему, должно быть 25 хп, у него 26. Ну, это самое обычный. То есть, не босс никакой, не мини-босс, точнее. То есть, всякие боссы есть. Такие маленькие, типа. Ну, типа, такие. То есть, ты их убил, какие-то вещички получил, типа, кольчуги, там, коженьки зачарованный Там, меч какой-нибудь, там, железного, каменного. Так, это у нас цыплёнок какой-то, я не знаю, да? Я, за... я не знаю, как эта игра называется, но он с той игры похож очень. Может быть, это он и есть. но если что, за мной бегает. Надо уже убегать от него. Пошел отсюда, пошел. Что он меня не увидел, что ли, или что? Ладно. Прикольный такое дерево. Ягодки всякие. Яблочко скушаю. У нас тут ликапитер, если что, есть, поэтому достаточно быстро, кстати, он ломает тут. То есть немедленно, быстро. Поэтому проблем у нас с этим не будет хотя бы. Уже хорошо. Есть всякие другие прикольные моды. Короче, ребята, наверное, первый сериях не особо будем развиваться, потому что тут всякие хербины, все достаточно жестко, хардкорно. На самом деле надо быстро развиваться, как только можно быстрее. Ух ты, тут уже какой-то этот самый. Данж. Ну, кстати, мне почти в каждом мире попадается. Я тут уже далеко не в первый раз снимаю. У вас, наверное, пятый. О, монстров Майнкрафта. Сейчас погромче, если не сделаю. О, музычка, блин, так ностальгия прям такая. Не знаю, слышите, нет. Давайте еще покормочка. Все, не буду мешать. Просто самому хочется послушать. Фух, блин, на самом деле это страшновато было. думаю, то, что в момент, когда музыка играет, я блин хотя бы нападать не будет. Так, у нас тут есть какой-то чили пеец чили подобие этого. Так, хорошо. В принципе, поломаем кучу дерева. Уже, блин, вечеет. Тут и так днем очень ходковано. А, ночью еще жестче, по Ну, пару раз как минимум. Да. Вот там, кстати, тоже хебал, блин, есть такой спойлер скажу. Я, я же мозг бы устанавливаю сам. Знаю. Помню. Ч ⁇ он делает? Кивает мне нет. Типа, не иди на этот остров. Ладно, хорошо. Фух. Блин, нифига тут дерево, конечно, у меня. Блин, на самом деле страшно, ребята. Извините, то, что я такой неадекватный сегодня. А, в принципе, еще какой-то такой звук у меня немножко другой. То есть, можете, вы, вы, вы, вы, вы заметите. Но вот. Вот такой вот у меня звук получился. Не знаю. Как-то так. Блин. Да давай, стройся окей думаю нам хватит это все таки коробочка будет быстренько надо построить хотя бы чтобы защититься от кого нибудь да. нам хватит я думаю в принципе не вдвоем играю один играю на одного в принципе хватит возможно кстати с кем-нибудь буду записывать ну, может быть не в этом летсплее может быть а хотя я когда то же люди же записывали типа сначала одни тот же летсплей, а потом с кем то то есть это нормально считается. Я думаю, и сейчас это нормально считается. Блин, капец, громкая музыка. Меня вообще слышно, наверное. А может быть, нет. Да, в принципе, зато по настойке этой музыкой, как и я, в принципе, немножко. Я ее, кстати, начал слушать достаточно часто. То есть я более-менее так достаточно часто слушаю эту музычку Майнкрафта. Так, вот так вот немножко сделаем. Вс, деева тратить я не буду. Я думаю, пауки на нас особо не нападут. Тут, кстати, скелетов нету. Вот, вот что радует. По-моему, их тут нету. Это уже хорошо. Фух, все. Дейва не особо много, но все-таки ладно. Окей, давайте осветим местность. Ну, еще две сделаем. чтобы было. Фу, фу фу фу фу блин, на самом деле.. Блин, тут капец, такое место. Окей. Может светим. Так, ладно. Блин, такая ностальгия прям под эту мусочку. Это вообще жесть. В принципе, ладно, ребят, думаю, мы, наверное, на этом сегодня закончим, потому что. В принципе, такая вот сея получилась. Ну, потому что, я думаю, много мы сегодня продолжать не будем. Извините, в начале видео какая-то у меня такая. Якция была не очень. Ну, потому что, ребята, я только что записывал видео. И там прям нападали всякие хабрины, куча монстров. Я реально очень сильно кричал, все такое. Поэтому, к сожалению, я это, ну, не буду, наверное, выкладывать. То видео. Это выложу. Да, в этом мире. Поэтому, ребята, как-то так, да. Там, я не знаю, почему-то там такой... Звук какой-то странный, может быть, в этом видео тоже будет как-то... Вот такое чувство, какое-то эмоции какие-то поддельные. Вот я так посмотрел видео, такое чувство, как то эмоции поддельные. На самом деле, ребята, все реально, все реально эмоции. То есть, типа, никакой тут подстановы нету, мне реально страшно, мурашки там такое коже. Ну, сейчас не особо, конечно, но все таки Окра, хорошо. Ой, боже. Ну, сейчас, в принципе, не особо страшно, вроде как все успокоилось по крайней мере на это надеяться. я в и может любую минуту напасть тем более музыка майкрафта закончилась а это значит то что уже повод бояться вообще мне кажется в каждой игре когда идет музычка какая-нибудь такая приятная это значит то что ничего страшного происходить не должно да даже всяких индихов да ну как во время музыки будут всякие вонсы нападать это даже не особо страшно наверное будет Да. Фу. Окей. В принципе... Так, что я хочу сделать? Печка у нас есть теперь. А, сделаю еще сундук, во-первых. Сделаю сундучок. Будет уже два сундучка. Вот так вот. И, в принципе, сюда что-нибудь сложим. Вроде как то все вещи, которые у нас пока что есть. Их, конечно, мало, ребят, но я думаю, в следующей сей мы уже этим займемся. Так, единичка какая-то, я уже не помню, что это такое. Так, окей, давайте вообще во всех изменениях сделаем. Какой цвет? Ну, давайте будет, я не знаю, зелененький. Э -э назову дом. У меня на узком, или на английском? каком будет. На хом. невидимая, что ли. Подключил. Так, ладно, меточки убьем. Вот эту, по крайней мере. Вот сюда тимпахнемся, посмотрим, есть ли у нас тут еще какие-то вещи. Проверим, так сказать интересно да в принципе дай на будем на этом заканчивать ребят вот такое вот видео получилось не особо наверное ну, не особо интересно типа только начали выживать я вам говорю сборка очень интересное будет то есть э, я постепенно буду чем нибудь рассказывать вам как у меня там в прошлом все было да извините то что я, реально так долго роликов не было на самом деле я хотел еще записать 17 мая видео про майнкрафт ну про то что 10 лет Майнкрафту, да, извините, кстати, то, что я это не записал. Думаю, в будущем запишу, ну, думаю, в каком-нибудь словом времени запишу, просто видео об этом, да. Может быть, да, в принципе как-то так. Это у нас, по-моему, скеллох, насколько я помню, да. То есть, я, так написано, я не могу, как бы. Скеллох, как-то так, да, видите, у меня на и показывается в принципе ладно хом это наверное удалим ребята и в принципе будем ребята заканчивать все ребята всем спасибо за просмотр под канал э -э даже те кто подписаны как бы посмотрите там если у вас колокольчик потому что мне сейчас э -э и с подписками проблемы и с, -с лайками все на свете поэтому ребята давайте я не знаю поможем да хотя бы на let's да будем набирать кучу там лайков все на свете короче все Ой, там вот эта классная фиговина бегает быстро. Ну, думаю, видите. Всем спасибо. Пока-пока и удачи. Пока-пока.